я а здесь дверь откроется, когда ты там прыгнешь, правильно? Ой, я лучше ну ты на это, когда запрыгнешь, у тебя там дверь откроется. И там ружье будет лежать большое, хорошее. А, а что ты будешь без этого ружья на следующем уровне Я же пол. Я по идее все равно Не, удобно, на ней даже Bluetooth есть? Но она по Bluetooth соединяется с компьютером Если нажмешь, потом сбросишь все настройки Не знаю Ручки вверх, парень! Ручки вверх, парень! А почему оно у тебя себя? Это же XP. Конечно. Да. Да, у, да. да. да. у нас у всех. XP. Да. Кстати, мне надо будет 7 поставить все равно, так, ну, так, да. месяц, как Ну как на да. второй месяце, как слышать, Потом надо будет поставить 7, потому что у нас теперь задание поступило. -у. Да? Оно с поцепим. Она, она специально сканирует новые задания составляет, чтобы да. они были по себе. Ну что все. Если бы она была у меня У нас половина <говор> половины <говор> группы <говор> XP. кого то все. У нас у всех 7 все У нас же. А, я знаю. Windows 8 Не знаю.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 А вот такой... Ой, мама Знаешь, Yeah. Через 30 Я так говорю Направо Направо Валя Направо Через 30 Да, тот же компьютер. Все, там все договорились. Левит через пол, да. Ну, Налево через 20. А звук это из дома? Где? Музыка. Музыка из дома, да. F4 нажмешь, там громкость регулируется. Мьюзик это сфокс это как они говорят а вот стрелку вниз нажми а потом а потом стрелку потише музыка будет играть вот так. Да. а здесь какая -нибудь?